I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit, I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit, I'm about to lose my shit, man, I'm about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yes. Ha ah, baby, sin I need late less kun de moura. Но интуиция у тебя на высоте. Долго ж ты заставила меня ждать демон крови. Мою. А ну не капризничай! Я сама только смогла улизнуть. Дрянь! Я спил крови и будь я проклят, она помогла мне возродиться. А ты что, подружиться с ним хочешь? Какие же вы людишки все таки глупые! Эй, демон, не ясить! Я свое обещание выполнила сполна, так что отдавай а мявку. А. Мявка. Помнишь, ты говорил, что по читу больше не погладить? Кажется, я поняла, что ты чувствовал. Какое же противное ощущение во рту! Главным же блюдом станет крупный мясистый мужчина. Слышь, сиськи мои отдал! Мне же твоя кровь и даром не нужна! ТОЖЕ ДЕМОН! Дуэль или как? Вали, пока не сожрали! Ты позволил человечушке бежать. Сначала скрыть твоё чёртово пузо, а потом вдоволь намазаться за Палите отсюда! Просто так и спасаешь людей, и разрубить машину! Что Для начала надо залечить раны. Mm. Сколько ж дермища ты на меня свалил, сколько сейчас... все терпел и терпел, чему же еще ни разу я не смог полапать едоси! Не подходи ко мне! <клёк> <клёк> Почему ты меня спас? Я ведь пыталась убить тебя. Какая то дурацкая причина. Прости уж что обманула. Я позволю тебе потрогать мои сиськи. Можешь. Хватай мявку и удирай отсюда. Черт, пилы не вылезают. Наверное, крови не хватает. А я ведь только-только его отыскала. Постойка. А ты, если присмотреться даже милаш, я тебе пощижу. А что будет с ними? Их я убью. Пш. Что ж, сдохни! Все, чтобы полапать сиськи неужели такой щеночек сумел завалить моего машонка? Я еще не успел полапать сиськи. Какая-то дурацкая причина. Эта собака посмеялась над моим маленьким желанием. И у всех, сука, такие отпадные мечты! Просто, блядь, зашибись! Попробуй! Только сначала придется победить меня в этой пепе за мечту! Эй! Что? А это у нас похоже демон Пиявка. Можно ее поглотить? Давай. Демон Пиявка уничтожен. Чем мечта круче? Моя же. Я в бою доказал. Я Отвезите кошку к ветеринару. пусть там обследуют. And I said that I would never back down I swore that I would never fucking back down